Теперь же, когда рухнула римская держава в Константинополе, высказана идея, что римское государство переместилось на берега Москва реки. И вот что интересно там у Филофея, это вот эта идея, что Господь всегда поддерживает народ, который живет праведно. И вот дело не в численности, оказывается, не в физической силе, а в праведности. Вот были праведны персы, понимаете, да? Вначале. И Господь дал им независимость, и они смогли свое государство основать. Но возгордились, и рухнуло их держава. Были праведны, вот очень дальше интересно, значит, он ведь сравнивает русских, знаете с кем? С римлянами. На берегах невидной реки Тибру. Действительно, это же не великая река, это же не Тигр и Ефрат, это не Нил, понимаете, да? То есть это, это отсылает к невидной реке Иордану. На берегах невидной реки Иордана. Честно в поте лица своего жил народ израильский, почитал отец своих и Господа. Вот также на берегах невидной реки Тибру жил народ латынин, трудился в поте лица, почитал отец своих и уверил в богов от всего сердца, истинного Бога еще не зная. И Господь по благости своей попустил латинин, И возник град Рим, и процвела римская держава, и распространилась она по всему миру. Но римляне возгордились, нравы их испортились, стали они ложно премудрствовать, неверувствовать, и Господь от них отвернулся. И пал Рим. И как пророчествовал Иоанн на Патмосе, еж и ехидна в его руинах. Это падший Рим в V веке. Но еще когда в Рим цвел и колосился, Господь, желая сохранить истинное царство, вывел из Рима развращенно благоверного царя Константина, первого защитника христианства, на новое место, на лазурные берега Босфора. И он основал там новый Рим, Константиновград. И Господь попустил грекам за их благочестие, добродетель, добрые нравы. И процвел Рим Второй. Но прошло тысяча лет. Люди слабы, греки возгордились, Повредились в вере, испортились в нравах и пали. И снова пал Второй Рим, и злейший враг Господень. Султан Мехмед, исповедник лжеУчения. Магомед же извратитель с точки зрения среднекового христианства, попрал святыни православия. И царя не стало римского, а патриарх, глава христиан, гнет свою шею и в прахе ползает. У престола этого владыки должен целовать его туфлю, сапог. Но Господь не оставил христиан, и еще в те дни, когда Рим второй Константиновград величился и гремел по всему миру, Господь прострел свой взгляд на народ смысленных словен, На берегах невидной реки Московы, трудившихся в поте лица своего, отец своих почитавших и недавно вкусивших свет православия. И как в Риме древнем на семи холмах зачался царственный град Москва. И вот верую, добрыми нравами, трудолюбием, верностью государям своим расцвела Москва. И Господь теперь благоволит ей. И Москва есть ныне Третий Рим. И будет таковым до скончания веков. Ибо Яко на небесах Господь в трех лицах, так уже и три Рима на земли. Первые два подати, третий стояти, четвертому не бывайте. Заметьте, логика железная, отсутствие духовной перспективы, отсутствие ясной, четко обозначенной цели. И задачи не может быть заполнено рассказами об успехах науки, полетами в космос, успехами средств современной коммуникации и даже борьбой с эпидемическими заболеваниями. Потому что утверждение, что высшей ценностью является сам по себе человек, оно, конечно, хорошо. Но оно опасно. Человек конечен. Причем обозримо конечен. И каждое следующее поколение отрицает во многом, а иногда полностью, поколение предыдущее. Скоро уже 500 лет тому назад, в конце 15 века. И нынешнее кризисное состояние в этом убеждает более чем. Тем более, чем была практика Советского Союза? Москва, все равно второй Иерусалим, свет для всего человечества, обновление всего человечества в коммунистическом счастье. И Москва, которая как Рим, простирающая свою длань все дальше и дальше, до Зимбабве, до границ Австралии. Не могло не рухнуть ложь, самообман. Он обнажился, истощив силы народа и в первую очередь духовные силы.